Сейчас я, я, я, я снимаю. Вот Если еще раз к америке прикоснуться поближе. Даже, вот. не, я, не, не, к сожалению, микрофон не, забыл, не, но мы без микрофона. А вот Нет, не, он нормально снимает. Hello. Hello. Okay. Так, мы заходим сейчас на завод, где стоят линии по производству и упаковке э, отвердители, разбавители и лаки. Посмотрим, как происходит само Полностью автоматизированный процесс. Звук будет плохеньким. С завода, где производится пара банки, приходят, сюда приносят э, палеты, поддоны с банками, заполняется. Наполняется поддом. Магнит забирает значит, банки по линиям. Фотоэлементы находятся. Они наблюдают, когда значит, освобождается площадка, опускают банки. И начинает заполнять линии. И банки начинают двигаться. Тара движется. Здесь на этом участке он заполняет пустую тару. По 6 по банях заполняет. А следующий этап он уже закрывает крышку. Короче, дальше идет упаковка. А там они формируются по 6 штук в коробку. Также автомобиль все происходит управление лево-право банка на коробке ничего нету, а дальше она сейчас отпринтует его, оп, лазером, прикольно. А я-то думаю, как оно там так красиво, ровненько, оно все простенько. Лазер прикольно, оно носит, так Все. Они вакуумом держат, да? О, мощно. Все, секрет боди раскрыт. Присосочки. Следующая линия. Ну, собственно, то же самое, только в маленьком объеме. И тоже присосочки. Присосочки решают. Да какая разница, какой лак? Сам процесс. Баночки, баночки. Да. Смотри, еще дальше присосочки сосают и все готово быстро довольно-таки происходит процесс упаковки я думаю это все гораздо дольше занимает времени О, какая-то проблема раз человек а, коробочка попалась Чик. все проблема устранена обалдеть приехали в следующий цех это древний купер это купер конца восьмидесятых по-моему Пля, какой огонь ты ч ништяк так, ну, ладно но мы назову камеру разлил очка для оптики О, шарики закидывает тут. Сначала шарики идут, причем там один большой, один маленький. Получается. Сначала один большой шарик, потом один маленький шарик загружается. Да. Я вижу. Лочок прям в канистре на улице стоит. О! Прозрачная жижа. Помпа по три баллона надувают Веснет взвешивает, сколько грамм проезжает, вон компьютер стоит. дальше запечатка. Закатывают их там. Проходит. Проходит через губ, губозакаточную машинку. Нам, к сожалению, не видно сам процесс. А дальше что? А дальше карусель, карусель. Кто приселит, тот устет. Его просто берут и там что-то моют, я смотрю. Или охлаждает. А, это их накачивают, накачивают. А зачем в воду опускаются? а то я Если здесь то проблема, водило можно разорваться. Если что, где-то какая-то проблема, запускается. здесь находится площадке Понятно, А, горячая? Понятно. А давление. Прикольно. Прикольно, прохаванные, да, ребята? Утапливают ее в кипяток. И ждут, и ждут когда зовется. О, боди, боди матл. Дальше крышки упаковываются, но пока линия ждет, пока видать проверка пройдет там. А можно туда на кнопочке что-нибудь свое детей Или автокар? авто плюс маляр блять учебо там валерон можешь там подойти набрать автоплюс маляр да вы да? да. да, google Знаете, все давай, давай. Давай. Падай, такой он... он его взвешивает да а? с стоят ну он, не знаю вот это путь его сколько Понятно. так не исключено что вы Ош... ошибки не будет не будет опять присосочки сосают в баночку складывают ну, автоматика. Ну, автоматика. Ну маркировка позже будет. Тема. Тема. Надо себе дома такой ставить и зарабатывать начинать. Это мы не тем занимаемся походу. В общем, тут делают, печатают и собирают тару, пластиковую и металлическую. То есть полный замкнутый цикл. Полное производство. Вот это интересно. Тоже там в баночки наливают, то так. Для общего развития. А тут штампует. Заглушки, а? долго как. Пау, пошла. Ля дубасит. А вот он под прайвер. Ага. Вот это скорость заворачивания. А. Там даже ничего не видно толком-то. А ну да, да, чук, чук чук чук чук чук чук чук чук. Проволочка там тянется. Обалдеть. Вот там видно чуть-чуть красненькая. Вот вот вот. Видно. Ого. Дальше на магнит. Это скорость. Вот Это доночки поехали. Это а там крышечки. Но там происходит запечатывание, мы его, к сожалению, не видим. Скорость, скорость обалденная. Там все закатывается, и вот он готовый продукт. Вот эта скоростя. Если что-то бракованное, то... то блин, вот давление. Да, давление. А, это на давление, я понял. <сёк> <сёк> <сёк> то есть про у баллонов происходит две степени проверки на давление. Одна машина, а потом другая в горячей воде. Но в горячей воде, если уже взорвется, то слом окончательно. Тут, по ходу, может что-то еще проскочить. Вот так вот за буквально секунд 40 из ровного листа получаем банку. <зывая> опа, опа, поехала. электричка промчала. Так, смотри. Экси хиляди з палет, щоб я буду прятра. Значит, здесь знаходиться 60 поддонов. Бойці, щоб викиді синікоси 2 метра. 22 метра склада. Значит, это микросинок до 10 метра. Значит, длина метр? 80 метров. А, Τα οποία πηγαίνουν σε συγκεκριμένο μέρος, κάθε παλέτα η οποία βγαίνει από τις παραγωδιές. Με να στον καταγράφεται. και δουλεύεται με «Fest in first out», δηλαδή αυτή που μπήκε πρώτη φεύγει και πρώτη. Δηλαδή, καταγράφεται Ζαλίσσιο μας, это сейчас забирать будет, А сверху едет? Да, то А сюда поехали... а -а -а. а -а -а поехала. -а. <Durga ABS> на воронеж повез. он значит автоматическая Сука чего, там высота! Там высота 80, 80, 80, 80. Обалдеть! Это люди, да? А, ну да, люди. фигачит. Стоят сушки обдува, чтобы быстрее. Вер, как мой, ну капец, у него там нифига себе расход какой-то. Значит производство. Вот тут мне кажется мысль, разубачки используют, да? Эти лишние <связывание> окрашенные листы идут в лабораторию, проверяют на контроль качества. Если все нормально, дается добро, их режут потом на части. Сами понимаете, какие каптообложения сделаны, чтобы у нас иметь натуральными красками окрашенные каталоги. Это по существу один отдельный завод. Естественно, роботам было бы намного легче. Возможно, и было бы дешевле. We Зато наши э, качество не было бы ты уверен и возможно были бы отклонения от э, okay. ну вот вкратце показал первый день нашего пребывания на заводе, к сожалению забыл петличку с микрофоном под впечатлениями Но из звука как такового информации глобально нету, то есть нас провели по разным цехам где э, разливает материал в банке, показал я сам конвейер, примитивно просто. Показали нам производство тары в цехах. Показали, что они сами ее производят, что они сами делают литографию. Это немаловажный факт, который гарантирует качество продукции, потому что не каждая компания позволит себе поставить свою линию по производству тары. Еще и печати литографии на банках. Прошли, посмотрели, нам показали лаборатории. Видео я не записывал, я оттуда делал стримы. Можете посмотреть их на канале. Нам показали химию, которую они закупают у компании BASF. Это одна из крупнейших компаний в мире по производству химии для лакокрасочных материалов. Показали, как они тестируют продукцию, аппараты для тестов. Но ну, все это, в принципе, однотипно на всех заводах. То есть это мы уже видели ранее. Но тем не менее, по крайней мере, та информация, которая гуляет в сети о том, что Боди – это гараж, который разливает это все дело аполлонниками из ведер, нам все в открытую показали, мы это посмотрели, а выводы уже о материалах делает каждый сам. А те моменты, которые мы приводили, как, как бы правильно сказать, Ваши вопросы передавали да, руководству. К сожалению, во-первых, все было через общение с переводчиком и нету прямой вот этой связи с руководством. Но, тем не менее, на вопросы о том, изменят ли маркировку дат на дне банки, остался закрытым, потому что им так удобно маркировать, им так удобно слежать свою продукцию, о том, что вы не знаете, как ее правильно читать, это ваши проблемы. То есть информация об этом и всем есть. О том, что какие-то проблемы у вас происходят с материалом, это ваши проблемы, это ваши косяки в том, что вы не знаете, как ее правильно применять. Отсюда пишите своим представителям, со всеми представителями на этом заводе проводится работа, им объясняются порядок действий с каждым материалом, потому что есть кое-какие особенности относительно всем привычным э, подходу к работе с материалом, это есть у каждого завода и боди тут ничем особо не отличился, поэтому изучайте технологию работы с этим материалом, тогда у вас будет все нормально, если у вас происходят какие-то косяки, не связанные с правильностью хранения материалом, это ваши косяки. То есть, примерно я вот так абстрагировал этот а, общее наше общение в таком ответе вам. И еще момент, а, на что мы обратили внимание уже в самом, по сути, конце с Яном, а, переводчику нашему, мы попросили о том, чтобы они как-то четко разделили свои линейки на бюджетный материал, потому что у них есть как бюджет, а, стандарт, ну, средняя цена, так и топ чтобы они это как-то визуально разделили, чтобы люди могли визуально понимать, что они покупают, ну, чтобы это было как-то на рынок вынесено. Потому что по банкам особо глобально никакого отличия нет. И то, что вы купили бюджет и просто не знаете даже, что вы купили, на нем глобально -то ничего не написано. Отсюда потом много вопросов возникает. То есть компания как таковая есть, существует, она работает, но они работают на уровне того, что вот они продают, то есть у них все нормально. Они как бы не против какие-то делать шаги, но зачем? У них, в принципе, все нормально. То есть надо больше вопросов, надо больше вот этих тереблений местных представителей, тогда будет больше взаимодействия именно с нашим рынком. На этом у меня все. В следующем видео я покажу один рабочий день, что мы за него сделали, что мы смогли потестировать вживую непосредственно в стенах учебного центра. Всем пока!